Всем привет, на связи офицерки и сегодня мы вместе с Делом продолжим играть игру в сети Battle.Virtual.eos И у нас между нами такой вот батлик получился Что ж, я вам желаю приятного аппетита, запастись чайком-кофейком Ну а мы поехали драться Ну что, полетели? Да Ты охренел? Ты где вообще? Навинтики. <свеч> <свеч> ты <свеч> капец какой жесткий. Ты Че где вообще летал? Я? Сверху. <свеч> ясно, ясно. Усилитель активирован. Я усилок взял. Мы же договаривались без усилителей. Ай, начинается у Сейчас он закончится. Я они не буду трогать. Ага, не будешь, ты меня трогать. Я не трогаю тебя, тебя ушел на. 8 секунд. 7. Да 5, давай уже иди сюда. 4. Один. Ты где вообще? А, вот ты где. ты где? О! Серьезно! Просто жесть! Я тебе даже хп не снимаю, что? Ли? Не Немножко снял. Как Процентов 20-30 где-то. за прикол? Я не понял конечно. О, у него же такая же еще стрельба есть. Точно. А, кстати, даже не перезаряжаемся. Ай, ай, не успел, не успел. Наконец-таки. Ща проиграешь. А будет что это? Ешка в воздухе не работает, да? Да. Да, да, да. Ой, у меня кончился полет. А у меня нет. А чё ты долбанулся? Да я пытался тебя на Ешку долбануть. Так, ну ладно надо отсюда выходить. Ты где там? Я вышел. Ага. И куда ты делся? Я внизу. Нет. Ух ты, прыг, попрыгун угу. Да ехарный бабай Уйди от меня По... Да уйди ты от меня, господи Зачем тебя уходить? Надо драться Вот полетный, да? Надо драться? Я помню, как ты Бегал от меня на диверсанте, окей <смех> Хочешь побегать? Побегаем сейчас Ой, а, кстати, на центр, пошли на центр Спасибо центру за это Где ты там? А, вон ты где Опа Ого угу. Подожди, а это что у нас? А, это Ешка? Да надо летать значит я, кстати, ни разу еще ешку не нажал <свяк> где ты? где ты? ах ты зараза О. Серьезно? На винтики. 50 роботов так, живем, живем, живем. На винтики, на шпуртике. Перезарядочка. Да, да, да так где ты далеко так. ищем ищем ищем о чего а у меня получилось как ты меня в полную это я тебе половину только снял серьезно ага. ну, я ушел да, же я тоже ушел и я влево пошел Да серьезно, Оба. что это за фигня? Так, летим, летим, летим. Перезарядка. Так. Где ты? Все скажи. А сверху есть. Ой, ой, ой, а чего он не успел подлететь то у меня? Ну взял и не успел. Телепорта не было. Не <связь> так. Вон ты где. Серьезно! Я же в тебя летел! Да черт, а, какого хрена? Подожди, стой! Нет, тебя. я не трогаю! Подожди, 23 да, секунды! Да подожди, можно. 23 секунды! Да подожди, мы без усилков. Я не подожду! Я туда побежал, а он там появился. Стой! Он там и был! Стой! Да стой, я не буду драться с усилком. Да блин, я не буду с ним драться. На это и рассчитываю. Да блин. Как ты хилишься, я не пойму. Я не хилюсь. Хорошо, пошло. Ой. Понимаешь, в чем весь прикол? Я в тебя попадаю, но ты хилишься. Я не знаю как. Я не хилюся. Я просто не понимаю, что это такое. О. Куда, вниз? А нет, не вниз. Нет. Yep. Порох закончился. Так. Минутка осталось. Так, где у нас... Где где спрятался? Гвиланд. Ты я вижу тоже прячешься. Нет, а тебя еще. Ай, перезарядка. Вот такой вот у нас получился бой с Делом. Если вам понравился данный видосик, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, прожимайте колокольчик и оставляйте комментарии. С вами был Офисерк и Дел, и всем спасибо за внимание и пока!